Плюс-минус, мне кажется, я понимаю, о чем могу спросить. Я посоветовалась мне сказали говорить, ну, типа, искренне, как обычно. Удачи! В часах у нас 8.06. Мы будем собираться на интервью. Ура! А -а -а. Ребята, пожалуйста, вперед вперед Вторая часть видео будет после... как называется? После самого интервью. Пожелайте мне удачи! Вот так буду сидеть, а внизу у меня шорты от пижам. Капец, я не услышала будильника, и чуть ли не опоздала. Я Не прошу, Сейчас я тогда посмотрю, что они мне написали. Всем привет! Значит, как вы уже знаете, меня позвали на интервью, и я думаю, что где-то процентов, наверное, на 70 меня уже приняли. То есть мне просто нужно не провалить интервью. Вот. Но кто-то мне говорит, что, наверное, меня уже приняли на 90%, процентов, но просто типа со мной познакомиться хотят, грубо говоря. Ну, в общем, я не знаю. Интервью будет в четверг, сейчас я снимаю, записываю во вторник. А, почему записываю? Потому что сейчас я буду плюс-минус готовиться к интервью. Что это значит? У меня, естественно, нет вопросов, которые мне могут задать, но я пред, хочу как бы подготовиться в плане плюс-минус, мне кажется, я понимаю, о чем могут спросить, и сейчас буду смотреть по моему стадию плану, посмотрю, значит, их кампус, потому что, мне кажется, могут спросить, типа, почему именно наш университет, то есть я хочу посмотреть кампус, я хочу почитать об этом университете уже более подробно, и, собственно, немножечко подготовиться, так сказать. Не знаю, как это будет происходить, скорее всего, на английско-корейском, но я, наверное, буду говорить на корейском, поэтому я, мне нужно будет, наверное, некоторые слова где-то подсмотреть, поэтому я, наверное, плюс-минус напишу что-нибудь, себе какую-нибудь подсказочку а -ля. но я бы мне сказали говорить, ну, типа, искренне, как обычно, поэтому, наверное, я прям не буду заучивать какие-то там предложения, фразы и так далее, просто что-то посмотрю, какие-то дополнительные слова, которые я могу не знать. Вот, а как вообще пройдет интервью и какие там будут вопросы, вы уже ну, в этом-то видео вы узнаете, когда проботаете. Точнее, наверное, это будет следующее видео. Посмотрим, я не знаю, как это будет, но я все расскажу. Вот. Удачи! Доброе утро! Всем привет! Так, сейчас на часах у нас 8.06. Мне зум собираться на интервью. Ура! В общем, сейчас все покажу. Для начала, значит, что хочу сказать. Надеюсь, вы посмотрите это видео, там, и вам будет интересно. Ну, в общем, пока я собираюсь, я все расскажу. Интервью мне будет в 9 утра по российскому времени. И что еще хочу сказать. Ну, что, будем собираться. Что для начала нужно сделать? Я, естественно, только-только проснулась. И еще информация такая. Естественно, я переживаю, потому что мне до конца не верится, реально, что все, как бы... Нормально. Поэтому я легла спать. Я вообще... Я легла-то в 12. Но я так... Короче. Не могу уснуть. Поэтому уснул где-то в 2.30. Поэтому сейчас вот в 8 утра и встала. и ну, надеюсь, это не помешает мне. В принципе, то Как бы... Ну, нормально, чтобы все было. Так. Поэтому... Ребята, пожалуйста. Вперед-вперед. Подержите там меня. Все дела. Морально. Хотя вы это уже посмотрите после интервью, поэтому... Так. Вот, ну что, будем улыбаться, значит, мы закончили с основным уходом, ну почти, почти закончили, еще немного осталось, значит, что я хочу, ну, во-первых, я хочу немножечко накраситься, чтобы они не думали, что я такая прям, ну, знаете, я размулюсь там, но у меня и особо нечем, потому что из-за того, что я почти не крашусь, у меня даже косметика, естественно, не очень нормально, ну, девочки поняли, я не была. да, сейчас и мальчики, понимают, ладно, суть в чем, а я, наверное, просто немножечко ну, закрашу синяки под глазами и ресницы, ну, как бы, накрашу. Все. Это все, что я планирую сделать. Вот. Это первое. Если что, это мицеллярная вода. Значит, может показаться, на самом деле, со стороны для людей, которые меня не знают, что я все это делаю очень преувеличиваю типа, я слишком эмоционально. Тем более, наверное, после просмотра того, как я получала ответ про интервью. Но объясню, почему. Да, объясню, почему я такая эмоциональная. Ну, первая причина. Вы должны понимать, что я в кей-попе вообще слежу за Кореей и так далее с 2012 года. То есть прошло уже много-много-много-много лет. Вот, и все эти, сколько там, 10-11 лет, да, я, естественно, туда стремлюсь. Ну как? То есть, как бы, для этого мне просто нравилось, да. Потом, пять лет назад, я начала учить корейский язык, да? собственно. После того, как я начала изучать корейский язык, я, естественно, захотела поехать учиться в Корее. собственно, да. И сейчас мне 28 лет, я написала, как я уже рассказывала, в 14 университетов, Некоторые вообще забили меня, не ответили, но вначале я получала одни отказы, отказы в плане того, что у нас до 25 лет, у нас возраст, ну, типа, есть лимитный воз... лимит на возраст и так далее и тому подобное. То есть, как бы, человек, который прям уже все собрался активно, такое все, я готов бросить все в этой жизни и ехать учиться в Корею, а ему говорят, ну, сорян, ты как бы слишком взрослый. Понимаете, да? И сейчас, естественно, э, ну, после как бы нашлось два университета, да, о которых я уже говорила, и они как бы такие, у нас нет возраста, ну, лимита на возраст. Но представьте себе такую ситуацию, если все остальные говорили, что есть лимит на возраст, и вот нашлось вот эти два университета, я на самом деле уверена, что их не два, просто надо искать, вот. И я, скорее всего, просто не дописалась до некоторых или, ну, просто там их не выбрала, чтобы им написать. Но факт остается фактом. Я уже начинаю бояться и, типа, ощущать, что, как бы, ну, вряд ли у меня получится, потому что мне... они могут придумать в отказе любую причину, которую хотят. Вот. Как бы, собственно, естественно, я переживала. Но когда мне сказали, что вот, все нормально с документами, мы проведем интервью, и я, естественно, в шоке на самом деле, потому что я до конца не верю. Хотя, понимаете, это просто выступление на курсы. То есть я плачу им деньги, но при всем при этом я должна вот, типа, все нервы потратить на то, чтобы, ну, как бы, выжить вообще там, в этой всей эпопеи. Это чтобы вы понимали, почему я так эмоциональна и почему я как бы, ну, мне не верится, что меня все-таки возьмут. Да, но, чтобы не сбазить, заказать... тут подожди, а вот. Я надеюсь, что все будет нормально, потому что кто-то мне говорит, что, типа, это интервью, это уже формально с тобой просто познакомиться, ну, типа, вживую посмотрят. И я надеюсь, что это действительно так. И э, все по мере поступления. В общем, да. Поэтому, как бы, ой, не знаю, очень я это все дело переживаю. Вот. И просто надеюсь, что все будет Хорошо. Говорить я буду на корейском, потому что, ну, я знаю английский, у меня типа английский B1+, плюс-минус как бы так, вот, но я давно уже его не практиковала, поэтому мне удобнее говорить на корейском языке, я думаю, вот, поэтому посмотрим, как это все будет происходить, само интервью записывать не буду, опять же объясню почему, потому что... Когда камера включена, ну, как бы, естественно, занимаясь занимаюсь там своим делом сейчас, например, да, но при всем при этом я же все равно отвлекаюсь, а там мне нужно быть максимально сосредоточенной, поэтому я, как бы, ну, не хочу, чтобы вообще что-то меня отвлекало. Я очень надеюсь, что это пройдет минут за пять-семь, как все говорят. Кто все? Ну, просто надеюсь, что все будет хорошо. И есть вероятность, что к концу недели я уже поступлю, если ничего сверхъестественного не произойдет. Так, не знаю, брови надо или не надо. Ладно, я сначала ну, как бы сделаю ресницы. Немножко похоже на то видео, как я самая-самая первая, которая набрала полторы тысячи просмотров. Я вообще просто в шоке. Просто люди, которые его. Ну оно уже сейчас рекомендуется, люди, которые его смотрят, они такие, наверное, что-то качество, капец. А, оно, ну, блин, сколько просмотров набрало, тоже знал. Лучше, мы, лучше бы те видео, которые, где я стараюсь, прям набирались только просмотров. ну ладно, как есть, поэтому ничего страшного. в принципе, это вообще это не самое главное, поэтому я надеюсь, что если честно, что вот эти все вся эта эпопея, во-первых, закончится, чтобы как это называть, хэппи эндом а во-вторых, я надеюсь, что это реально кому-то помогает и кто-то такой же типа пытается, особенно возрастным под возрастными, да, вы поняли, какую группу лиц я подразумеваю, это 25 лет и старше. Мы, конечно, тоже люди, люди, в принципе, мы тоже как бы можем хотеть учиться и так далее, то есть, не знаю, первопричина, да, я еду учиться, я хочу, ну, как бы, у меня вот третий гыб, я хочу шестой, например, получить, потом, возможно, как бы, если мне понравится учеба в Корее, то я хочу в магистратуру пойти. Вот так. Но почему-то я должна доказывать, что в принципе я могу. Ну, знаете, есть еще такой момент, что типа ограничения по возрасту есть, потому что курсы они нацелены на то, что ты после них пойдешь еще типа учиться потом к ним на бакалавр, например, или типа они готовят. Но вот этот вот институт, в который я еду, и, и еду я уже еду в него. В общем, институт Доксон, он, в принципе, у него тоже есть потом магистратура, я спокойно могу тоже на магистратуру пойти. Поэтому, не знаю, для меня нет объяснения, почему до 25 лет. И все вот эти сопровождения тоже, они тоже берут до 25 лет, но некоторые берут как бы и в возрасте людей, но при всем при этом просят у них 300 тысяч долларов. Ну как, они это могут просить, потому что это реально они там все разжевывают, все рассказывают. У меня просто знакомая подает через вот это вот с сопровождением и как бы реально у нее вроде каждый раз когда возникает вопросы, еще раз а Алина вот, сама должна как я сейчас говорю короче остальная часть видео будет после как это называется после самого интервью пожелайте мне удачи так ну все я позавтракала я накрасилась я бы переживала, но, хотя, мне кажется, я уже не сильно переживаю, это как будет, как будет. Осталось решить два вопроса. Ну, я надела футболочку 30 лет отношений между Кореей и Россией. Такая, типа, формальность, но я не задавала топик и не готовилась к нему. Поэтому что-то у меня как будто в голове, как будто бы это мне поможет. Ну, в общем, посмотрим, да. И еще вот у меня такой осозрел вопрос. Это ж корейцы, они, наверное, любят, чтобы на интервью были в определенной, ну, как бы, такой одежде. А у меня вообще нет даже этого, как это называется. У меня даже нет пиджака, короче. Я сейчас покажу, что. Я думаю, например... Блин, ну вы мне, конечно, не поможете. Я думаю, либо вот так собрать. Вот так вот. Да? Либо, короче, сделать хвост. Вот так. Ну, хвост какой-то у меня пышный, как будто получается. Вот так. Не знаю, блин, как сделать-то. Ну и так тоже выпустить. Хвост. Или вообще кульку. Короче, сложно. Ладно, сейчас. Короче, я решила, что я сделаю вот такой, как бы пробор, вот такой хвост. Теперь либо вот так, ну как бы в белом. Либо чтобы как будто бы придать. У меня есть кардиган. Как бы солидности. Господина, я в нем так спарюсь так футболка и кардиган конечно вот вот так буду сидеть а внизу у меня шорты от пижам так ну что я похожа на человека который серьезно настроен Ладно, спрошу в телеграме у ребят все капец я не услышал будильник и чуть ли не опоздала посмотрела на часы в 56 минут просто капец стресс Ой, о oh гад! Ой, вообще, я аж вспотела! Короче, во-первых, мой лук. А я, а я. Значит. И, собственно, шорты от пижамы. Как вам такое? В общем, блин, ребят. Она была такая милая кореянка. Мы сразу же на корейском разговаривали. Мне было все понятно. я вроде нормально говорила. Я вообще просто... Ну, похоже, что все. Значит, сразу же вопросы, которые были. А, первый вопрос был, а, ну, представьтесь, а я такая, здравствуйте, меня зовут Алина. И вот, ну, такая, типа, она такая, я такая, вам что-то еще нужно? Потом говорю, ну, я из России. Вот так. Потом она такая, да, хорошо, а, типа, почему, не почему корейский, а сколько ты изучаешь корейский? Я такая, в течение пяти лет с 2017 года. Она потом говорит... Почему корейский? Я такая среди азиатских языков. Я типа, ну, хотела выучить азиатский язык среди китайского, японского и корейского. Мне на слух приятен был корейский, поэтому я его начала. Но через три месяца изучения, ну вообще это правда действительно, через три месяца изучения я, типа, нашла новую мечту и хотела стать учителем корейского языка. Ну, хочу стать учителем корейского языка. Потом был вопрос: почему. Э, а, так, э, почему корейский? А, она у меня такая, ты спросила, в России преподавать корейский? Я такая, да. Ну, вообще это тоже правда на самом деле, потому что, ну, я не знаю, как что пойдет. Первоначально моя цель это выучить корейский до шестого г.П. Ну, она у меня тоже это спрашивает, типа, а, она потом такая говорит, а, есть ли какие-то цели, ну, вот в изучении языка, что ты хочешь? Я говорю, сперва я хочу получить шестой уровень, потом поступить в магистратуру. И, ну да, получить шестой уровень, поступить в магистратуру. Что потом сделать? Сейчас, минут, я что-то немножечко, ну у меня стресс уже немножко уменьшается. Все в порядке, Алина, все в порядке. Давайте я вас чуть-чуть переставлю. Ой, буду вот так. Короче, значит, вот, она мне такая говорит... А, я, я говорю, вот, потом типа поступить в магистратуру. Говорю, я сейчас тоже могу в магистратуру поступить, потому что у меня есть типа третий ГЭП. С третьим ГЭПом можно поступать уже сразу в магистратуру. Но я хочу для начала улучшить навыки корейского языка и потом уже поступать. Она такая, М -м -м". Потом она говорит, почему вы выбрали наш университет? Я говорю, я написала многим университетам, и ваш университет, ну, во-первых, да, быстро отвечал и хорошо все объяснял. А, Во-вторых, я посмотрела потом э, ваш кампус, мне вот, ну, очень понравился, там хорошие условия, красивая, ну, типа, вот этот лес у них там, э, ну, библиотека, и там еще у них есть одна зона, прикольная, короче, когда я буду там учиться, я покажу, блин, я надеюсь, что меня возьмут, потому что сейчас у них интервью идут, потому что она такая мне в конце говорит, ну, давай, ты типа отключайся, у нас другой ученик, я такая, ой, ученик этот, э, претендент, я такая, окей, вот, значит, э, и потом она такая спрашивает, а... Значит, в какие другие университеты ты тоже подавала или только в Доксон? Я такая, у меня было два университета, но ну, я честно об этом сказала. Два университета, Сонсель и Доксон. И из-за того, ну, из того, что мне Доксон быстро отвечал и хорошо все объяснял, мне показалось, что там добрые люди. И поэтому я еще раз посмотрела про этот университет и решила туда отправить документы. Потом она мне... А, и все, и там девочка рядом такая, ну, там ассистентка, и вот это вот главное, которая проводила это. Она такая, на нее показывает, говорит, вот здесь есть, типа, добрый. А, я такая, наверное, там будут и учителя добрые, я так подумала. Ну, это действительно так, потому что они самые быстрые, самые приятные, вообще все нормально. Вот, она такая, вот она здесь. Я такая, вот так. Я такая, ура, тьмаё, мне все нравится. Вот, потом меня спросили, как, есть ли у меня кто-то в Корее? Я такая, да, у меня есть друг. Ну, вообще, это подруга, да, и она, ну, я сразу же сказала, что она кореянка, он, ну, этническая кореянка, она у меня спрашивает, а чем она здесь занимается, и я говорю, у нее есть виза F4, поэтому, ну, типа, это для этнических корейцев, поэтому она работает, ну, и как бы живет в Корее, <coughs> вот, потом э, она у меня спросила, где я буду жить в общежитии или нет, и я такая, я насчет этого сейчас думаю, потому что в общежитии все-таки 4 человека, поэтому, возможно, я буду не в общежитии жить. Она такая, ну да, да, по 4 человека у нас, да, вот так вот. Потом э, она спросила, что же она еще спросила? А, кто мне помогает, если что, да, типа, кто мне помогает, кто оплачивает обучение? Я говорю, ну, я в течение года копила деньги, поэтому оплачивать буду я. Э, но э, когда я буду поступать в магистратуру, да, то, что меня поддерживает семья. Да. То есть, первоначально я оплачиваю самостоятельно, но я надеюсь, что нормально, потому что, ну, как бы, ну, вообще-то мне 28 лет, естественно, должна самостоятельно уже быть, скорее всего, и я такая, ну, я самостоятельная. Короче, вот, вот так. И потом еще что она мне сказала? А Она спросила, сказала, есть ли у меня какие-то вопросы, и у меня были вопросы. Я такая, ну, у меня был один вопрос. Я у нее спросила, э, в связи с данной ситуацией, я немножко переживаю насчет почты. Должна ли я отправлять, если я поступлю, я такая, если я поступлю, должна ли я отправлять им по почте документы, или, или я могу их просто привести? Она такая, мы, мы уже все документы проверили, поэтому э, обычно типа отправляются по почте, но сейчас можешь привести с собой. Я такая... Это значит, что как только они мне ответят положительно, как только они мне, ну, как бы, invoice пришлют, я сразу же могу подавать документы на визу, вот. Поэтому, и все. И она такая милая, такая, или увидимся. Я такая, да, спасибо большое, хорошего дня, до свидания. Вот, я говорила полностью на корейском, потому что он для меня удобнее, потому что его я знаю лучше и практикую лучше. Поэтому вот так, вот так. Так прошло мое интервью. Я надеюсь, что это было полезно. И прям это было так-то очень быстро. Мне кажется, минут 15, наверное, максимум. Вот, поэтому... Пойдем! Болейте за меня. И, а, ну все, это конец, конец видео. Я обычно забываю его записать. Поэтому большое спасибо всем, кто поддерживает, пишет в Телеграме. Также спасибо всем, кто подписывается. И я надеюсь, что у нас скоро будет 500. И я проведу еще один стрим, потому что я проводила такой же на 300 человек, когда нас было. Теперь наша следующая цель 500 человек. Вот. И я правда надеюсь, что у вас у всех все получится. Особенно у тех, кто... Как это называется? В моей возрастной категории. Объясню, почему. То есть вы малышечки, которые еще до 25, я уверена, что у вас проблем вообще не возникнет, потому что они реально, ну, берут. А, а те малышечки, которые после 25, у нас есть небольшие сложности как бы с этим, да? Но я думаю, если честно, если честно, что меня возьмут. Я думаю, что меня возьмут. Вот. Будем ждать результаты. Ладно, всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю! Не прошу этого. Кончала, окей. Сейчас я тогда посмотрю, что они мне написали. Так. Ну, да, те-то курсы я закончила, а это я еще не знаю. Сейчас подожди. Ну, я вижу, как Так, Юхой пойдет О, май гад! Я еду походу в Корею в августе. Омега. Помало, да. О. Ура! Ури, к ней а к ней надо.